Подход, системный подход в лечении зависит именно от того, как мы планируем лечение пациентов и тактику, и стратегию. Поэтому нами разработаны критерии, которые нам нужны для того, чтобы оценить структуру, с которой мы будем работать, пациента, с которым мы будем работать и конкретную клиническую ситуацию. Это сорвется фенотипических признаков, которые влияют на э, результат планирования, выбор метода. Можно очень просто рассмотреть. Например, конституция. Все мы знаем, это классическая классификация Конституции, гиперстения, нормостения, сцениатрофия. Она влияет. На потенциал регенераторный у организма в целом и на мягких станях и структуры, в частности, в области зубочелесной системы. Тип кости, естественно, влияет на выбор плана зубосохраняющих операций, да, потому что, соответственно, типу кости, э, проницаемость тех же сосудов и, э, например, при первом типу кости, когда зона присосновение к классическим э, материалом будет остеосклерозировано. Для того, чтобы да, э, получить доступ э, к сосудистому руслу, нужно провести одну манипуляцию. Для того, чтобы работать в четвертом типе кассе, мы будем планировать другое вмешательство. Объем ухотное станение. Первичная дегестенция, вторичные атрофические процессы. Также какие-то атрофические процессы, которые просто исключат трагическое вмешательство, они влияют, естественно, и на прогноз, и на качество тех желаемых сканий и ситуаций клинических, которые мы хотим получить и обещаем это пациенту. Объем дисней, то есть его биотип, влияет и на выбор протокола операции, и на выбор пластического материала в области аугментации Диснея. Точки прикрепления мышц, зубного ряда форма зубов, межволялярное расстояние, индексы, они все влияют на результат, выбор метода и планирование. Итак, показатели клинического планирования, которые нам нужно учитывать, это фенотипические показатели, о которых мы сейчас поговорили, и конкретно местные кардинфологические показатели, такие как глубина рецессии Десны, Ширина керосинизированной или прикрепленной десны. Толщина прикрепленной десны. Расстояние от режущего края зуба до зенита рецессии. Все эти измерения измеряются продонтальным зондом, что Ничего хитрого нет, это очень простая э, измерительная система. И величина зуба десневого кармана. Также желательно проведение конечной лучевой томографии до начала... Э, планирование пациентов, и уже после того, как проведено лечение. Это значение клинических показателей класса десны. Это как выглядит применение просто, количества зубов, в которых было применено, например, это сводная просто таблица из а, моих статей для того, чтобы понять, ну, вот, как это вообще все работает и как заполняется. Для каждого пациента делается такая карта фундаментальная с номером зуба и со значениями исходное, состояние через 3 месяца, через 6 и через год. Через 2 года Это Эта схема, предложенная для э, планирования операции в области множественных лицессий десны. Жалобы, которые предъявляют пациенты, как правило, это повышенная чувствительность химических и термических раздражителей и эстетическая неудовлетворенность внешним видом, что чаще и чаще мы наблюдаем. Именно э, Раньше это были, вот, когда я начинала оперировать этих пациентов, это в основном были девушки. На сегодняшний день у меня очень много пациентов, мужчин, которые предъявляют именно эстетическую жалобу в области рецессии Дисней. Выбор методики операции мы учитываем в первую очередь класс рецессии по классификации Миллер. Это общепризнанная вводом классификация, пока у нас нету никакой другой. Класс убыли если он имеется по классификации по Тарном. Оцениваем объем окружающей ткани, некариозные дефекты, качество окружающей ткани, наличие слизистой мышечных стежей, мелкое преддверие и степень экструзии зуба, выхода да, и зубной дуги. Таким образом, мы выходим на выбор пластического материала, выбор метода и количество этапов, потому что не всегда труднич... устранение лицессии десны проводится в один этап, иногда 2-3 операции. Это зависит от того тяжести, степени, условий, в которых мы работаем. Это таблица алгоритм выбора. В вертикальном столбике обозначены все показатели, которые не сошли в классификацию Миллера. и орло, которые оседущают и делают доминирующим выборе каждой операции. А в горизонтальном столбике у вас, вы видите, класс с определенными фактами и нюансами. Это к ним добавлено в класс рецессии, плюс еще классификация довидотарного фауба из междебного сосочка. Это способ медикаментарной поддержки э, пациентов для ведения послеоперационных. Э, Говорили, что во всех пластических э, операциях полустерта на мягких тканях антибиотики не назначаются, не назначаются гликопротивостероиды. Э, в определенных случаях назначается зависимости от специфических показателей оптовигин с для того, чтобы увеличить рост сосудов в области в зоне операции. Остеогенос применяется при костно-пластических э, операциях, зертет для того, чтобы снять отек, ну и остальные обезболивающие препараты не миссулит, и всегда назначается утилизирующий ген периогель-фетодент и также ротовые ванночки с петадентом полосканием Технология Алиопласт подразумевает отсутствие воздействия химического на сам препарат, алогенную твердую мозговую оболочку. Она обрабатывается ультразвуком и сохраняет нативность структуры самой твердой мозговой оболочки при ее обработки, таким образом не обрабатывается никакими высокими температурами и не сжигается. Это ее качественно отличает, ни в один другой материал не сохраняет нативную структуру, которая не, не предлагает биодеградацию. Здесь принцип регенерации именно в том, что сама твердая мозговая оболочка является той структурой, в которой просто прорастают сосуды. И ее длительная биодеградация в течение 4-5 месяцев позволяет не только заместить а, утраченные ткани, но и изменить их биотип в сторону утолщения, естественно. Эта твердая мозговая оболочка на микроскопии до очистки, здесь вы можете увидеть, Клеточки, остатки белка, а вот она произведена после очистки, уже вот это в готовом виде продукции. Обратите внимание, вся структура полностью сохранна у нее. То есть удален только белок и клетки, которые недопустимы да, при инсталляции в другой организм структура сама коллагеновых волосам первого, второго и четвертого типа, которые необходимы, которые являются аналогом на самом деле коллагенных коллагеновым среди в области необы забранного.